Друзья, вы на канале Samsung Просто. Вот, дорогие друзья, 4 приложения с iPhone для Galaxy. Ну, вообще, не только, конечно, для Galaxy. Они подойдут абсолютно на любой Android смартфон. И это про версии, которую вы сможете скачать в описании видео. Что значит что у нас здесь есть? Первое, это контакты. Открыли с вами контакты. Особенно, я думаю, будет полезно тем, кто недавно перешел э, с iPhone на Android. И ему не хватает, допустим... Как здесь управляется с контактами. Нажали, как вы видите, да, и тут вся информация. Ну, у меня здесь просто где-то нет номеров, так как это, э, вот, допустим, номер. Все, мы здесь отправим сообщение. Пожалуйста, выбор SIM карты Тут же есть все нормально, работает вызов. Здесь также можно заблокировать контакт, список получателей и так далее, тому подобное. Здесь же мы можем вызов сделать, сразу видео вызов, а здесь же добавить избранное или поделиться контактом или открыть и так далее и тому подобное. Это вот первое приложение, дальше приложение музыки со всеми штучками, которые есть в айфоне. Здесь это тоже есть радио, если у вас поддерживает, медиатека, песни, альбомы, пожалуйста, все как полагается, плейлисты. У меня просто нет ничего, поэтому, ну, сложненько. Тут немножко у меня что-то есть э, с картиночками. Все как полагается. Пожалуйста, тут же есть поиск. Ну, обычная айфоновская приложение, которая есть. Дальше часы с будильниками, мировым временем, э, режимом сна. Пожалуйста, можно это настроить. Настройки АПК или начать. Потом секундомер и таймер также здесь присутствует тоже удобненькая вещь кому-то может быть из вас действительно пригодится ну и камера камера достаточно хорошо работает в принципе со всеми настройками которые тут вообще на ней есть и могут быть пожалуйста вот вверх я вам сейчас показываю да вот низ видео фото также есть zoom пожалуйста 1x 2x здесь у нас настроечка вспышки пожалуйста режим окна какой также настраивается здесь у нас есть звук срабатывания затвора использовать кнопки регулировки громкости качество фото еще приложение ну и далее приложение разработчика так мы здесь с вами вниз все переводим здесь у нас есть пожалуйста э -э таймер съемочки Здесь же вот они настроечки вниз перешли. И тут же у нас присутствует, пожалуйста, с вами галерея. Все работает прекрасненько. Возможно, кому-то из вас пригодится. Поэтому ставьте этому видео лайк. Пишите ваш комментарий. Ну, пока.